До двадцатого века Меркурий считался самой маленькой из планет Солнечной системы, однако после открытия крошечного Плутона, удаленной от Солнца, карликовой планеты, оказалось, что ближайший сосед Солнца не так уж и мал. Карликовые планеты Плутон и Цельюра значительно меньше. Меркурий очень похож на нашу Луну, и по размеру он всего в полтора раза больше спутника Земли, и по рельефу те же безводные равнины, такие же горы и множество кратеров. Ни воды, ни воздуха на этой планете нет. Один оборот вокруг своей оси Меркурий совершает примерно за 58 земных суток, а Солнце обходит за 88 суток. Это значит, что меркурианские сутки составляют две трети от меркурианского года. Интересно отметить, что скорость вращения планеты вокруг Солнца примерно вдвое превышает орбитальную скорость Земли.